Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня расскажу о том, как посадить томаты и как защитить их от весенних холодов. Томаты являются очень теплолюбивой культурой, и даже кратковременные заморозки могут полностью погубить рассаду. Поэтому, если на улице еще ночью есть морозы, то их нужно по-правильному посадить, и правильно укрыть, обработать. И сейчас расскажу, как это делать. Но перед посадкой, конечно же, поговорим о заправке почвы. Томаты любят расти на хорошо заправленной почве. Однако при заправке почвы есть определенные моменты. Например, если вы высевали на зиму в теплице сидораты. Например, рапс, либо белую горчицу, а может быть рожь. За зиму и весной, когда уже тепло, сформировалась хорошая зеленая масса. Вы ее порубили, заделали в почву то, конечно же, азотных никаких удобрений и никакого компоста больше вносить не нужно. Потому что томаты получат слишком много азотного питания и начнут жировать, начнут расти активно листья, образовываться пасынки, но все это будет в ущерб плодоношению, урожайность будет никакая. Поэтому либо сидераты, либо компост. Кроме азота томатам, конечно же, нужны фосфор и калий, чтобы они полноценно развивались. Поэтому... После внесения, например, компоста, либо перекопки сидоратов, вносим калино-фосфорные удобрения. Норма внесения 40-50 грамм удобрения на квадратный метр. Если удобрения под рукой нет, либо вы не хотите пользоваться покупными минеральными удобрениями, можно применять древесную золу. В ней есть и калий, и фосфор, а также масса полезных микроэлементов. Норма внесения залы на квадратный метр примерно 2 стакана золы. Но если у вас почвы щелочные, то, конечно же, залу вносить не следует. Она еще больше будет защелачивать почву. В этом случае применяйте другие удобрения. В этом году я поставил новую теплицу. Сейчас мы, кстати, находимся в ней. Почва здесь была не заправленная. Здесь просто росла трава. Был дерван. Я все это перекопал. И, конечно, сейчас буду заправлять почву, поэтому буду обязательно вносить перепревший компост, примерно ведро компоста на квадратный метр, и полное комплексное минеральное удобрение, где есть азот, фосфор и калий в равных долях. На метр квадратный я буду вносить 50-60 грамм удобрения, все это под перекопку. Кроме того, не нужно забывать про обеззараживание почвы от различных фитопатогенов. Если у вас теплица уже используется не один год, то, конечно, такие фитопатогены различные болезнетворные организмы накапливаются в почве. Поэтому обязательно перед посадкой томатов нужно проливать э, и теплицу. Либо делать водный раствор триходермы и проливать уже томаты непосредственно при посадке в лунку. Но у меня теплица на новом месте. Здесь почва чистая от различных фитопатогенов. Здесь не было томатов, никаких других растений, поэтому я ее обеззараживать не буду. Но здесь есть другая проблема, при перекопке здесь было много различных корневищ, и пырей, и сныть и различные другие растения, и это было хорошей кормовой базой для проволочника, поэтому при посадке томатов я буду их проливать раствором метаризиума. Раствор готовится очень легко, 2 чайных ложки гранул метаризиума на 10 литров воды, и под каждый кусик примерно по пол-литра раствора при посадке. Конечно же, для борьбы с проволочкой можно использовать и химические препараты. Однако я не сторонник их использования, ведь я хочу получить здоровый и экологически чистый урожай. В этом году я хочу поставить эксперимент. Одну грядку в теплице я буду заправлять классическим образом. Вносить туда компост и также минеральное удобрение. А вторую грядку я посажу по-новому с помощью набора для выращивания томатов. Вот такой наборчик. И сейчас расскажу, что в этом наборе хорошего. Во-первых, в этом наборе очень хорошие подробные инструкции. Здесь все расписано на весь сезон. Какие удобрения вносить при посадке, какие для подкормок, как их разводить и как обрабатывать томаты. Очень удобная, понятная инструкция даже для начинающего огородника. Второй момент, на который я обратил внимание. У них есть натуральный биостимулятор для роста. Называется аминорост. Для чего он нужен? Во-первых, им надо обрабатывать томату до момента высадки в теплицу чтобы она больше адаптировалась к стрессу, стала более холодостойкой, лучше росла и лучше развивалась. Рассаду томатов я уже начал обрабатывать вот этим биостимулятором за две недели до момента посадки в теплицу. Разводится он очень легко. 4 грамма аминороста на 1 литр воды. И затем обрабатываю рассаду по листу. Интервал для обработок 7-10 дней. Затем, когда вы высадили уже рассаду в теплицу, Опять же, обработочку можно повторить, пока рассада укоренится, приживется на новом месте, очень хорошо помогает. Далее идет процесс заправки. Первое удобрение, которое нужно внести под перекопку, это удобрение кальций-гарден. В этом удобрении высокое содержание кальция и магния. Почему так важно вносить такие удобрения? Дело в том, что кальций крайне необходим для томатов, ведь при его недостаче, Томаты страдают вершиной и гнилью, и урожай снижается, урожай портится. На плодах появляются темные пятна внизу плода, листья начинают молодые искривляться, подкручиваться, и, конечно же, все это отрицательным образом влияет на урожайность. Поэтому кальциевые удобрения обязательно нужны для томатов. А магний помогает правильному фотосинтезу. Ведь при недостатке магния нижние листья начинают осветляться, скручиваться, и, конечно же, это все влияет также на урожайность. На метр квадратный нужно внести такого удобрения 150 грамм. Далее, после внесения этого удобрения, грядочку аккуратно перекапываем и размещаем лунки. Я высаживаю томаты по следующей схеме 60 сантиметров между лунками и делаю их в шахматном порядке. Когда лунки подготовлены, проливаю их водой, чтобы увлажнить почву. И далее вношу специальное удобрение. Называется оно «Ленивый азот». В этом удобрении есть 10% азота, 1% фосфора и 4% калия. В каждую луночку по 35 грамм удобрения. Затем использую удобрение для пересадки рассады. Это удобрение содержит также основные элементы питания, но кроме них в нем еще есть различные аминокислоты, микроэлементы и витамины, которые улучшают приживаемость рассады которые помогают восстановиться корневой системе после пересадки, а также это удобрение повышает холодостойкость растений. Поэтому в каждую луночку еще добавляю вот такое удобрение по 10 грамм. Когда лунки подготовлены, приступаем к посадке. Очень часто при посадке повреждается корневая система, и томаты хуже приживаются, поэтому, чтобы улучшить приживаемость и снизить стрессовую нагрузку, можно еще использовать вот такой вот корнеобразователь, называется биотонус, он также есть в наборе. Просто берем его и опудриваем корневую систему. После того, как мы подготовили ту рассаду, высаживаем аккуратненько ее в подготовленные лунки, причем заглубляю томаты значительно до первого настоящего листа. Так образуется больше корней и значит улучшается питание чем лучше корневая система, чем более она развита, тем лучше будет куст развиваться, а значит и давать более лучший урожай Набор для заправки томатов я использую в этом году впервые И конечно же еще не знаю какие будут результаты, но в сезон я обязательно покажу их Покажу какие результаты урожай Получился на грядке при классической заправке и при заправке с помощью набора от Organic Mix. Но пока что мне этот набор, честно говоря, понравился, потому что в нем есть 8 органических натуральных удобрений. А мне такие удобрения очень нравятся, потому что они позволяют вырастить экологически чистый и здоровый урожай. Так как весной очень яркое солнце, а ночью еще бывает холода и даже заморозки. Например, сегодня ночью у нас было минус 3 градуса мороза, крайне холодная температура, и, конечно же, посаженная рассада в теплице может пострадать или вовсе погибнуть. Поэтому, когда мы высадили томаты, вбиваем колышки и набрасываем на них белый спанбонд. Днем этот спанвонд будет защищать, притенять томаты от яркого солнца, не будут подгорать листья, а ночью будет защищать от мороза, от холодов, а также будет препятствовать испарению влаги, почва не будет так быстро пересыхать. Кроме того, теплицу можно обогреть с помощью обычной воды. Постарайтесь поставить в теплицу побольше емкостей с водой. Это могут быть различные бочки, ведра, либо пластиковые бутылки, заполненные водой. Чем их будет больше, тем лучше. Дело в том, что на солнце днем вода очень хорошо нагревается, а ночью, как батареи, вот эти емкости отдают тепло растениям. И, конечно же, это служит таким вот простым обогревом для теплицы, для растений. Если вы так же, как и я, любите высаживать томаты рано, чтобы получить ранний урожай, то позаботьтесь о рассаде. Обработайте ее специальными стимуляторами, чтобы она была более холодостойкой. А также делайте специальное укрытие и обогревайте теплицу. И в этом случае рассада от холода не пострадает. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч!